Сейчас я вам покажу, как сделать сыроеческий салат оливье. Он очень похож на традиционный, но только он из сыроических продуктов. В него входит авокадо, кабачок. Кабачок он будет заменять картофель, морковь и огурец. Зелень по вкусу, и зеленый горошек, но зеленый горошек можно свежий, можно свежемороженный, но я в данный момент взяла на ночь, замочила чечевицу и заменю зеленый горошек. По вкусу он похож. Можно чечевицу еще прорастить несколько дней, но я вот только на ночь замочила. По специям. Специи кладите свои, которые вы любите. А так нужно перец черный, соль по вкусу и сыреческий майонез. Сыреческий майонез будет под видео. Ссылка как его сделать. Итак, приступим. Я люблю зелень много, поэтому. Режем укроп. Чистим авокадо. Все овощи нужно нарезать мелкими квадратиками из авокадо нужно извлечь косточку Авокадо должен быть мягким. Как его выбирать? Нужно потрогать и чтобы он был не твердый, а мягкий, но не сильно мягкий. Значит, он спелый Если он мягкий, значит, он спелый. Далее нарезаю морковь, тоже на мелкие квадратики. Морковь варить не нужно, она должна быть тоже сырая. Ну вот морковь нарезали кубиками и тоже отправляем в салату. Далее нужно кабачок. Кабачок, как я сказала, уже заменяет полностью картошку. В данный момент кабачок свежий идет, поэтому кожуру я не буду очищать, потому что в кожуре тоже находится нужны витамины. Но, если вы хотите, кожуру можно обрезать. Я не буду. Точно так же нарезаем маленькими кубиками. вот, кабачок у нас тоже готов. Отправляем его в салат. И далее огурцы. Сейчас тоже идут свежие огурцы. Поэтому я не буду кожуру обрезать. Если хотите, можете кожуру тоже обрезать. Я взяла два огурчика потому что они маленькие, и поэтому в такой салат пойдет два огурчика. Если, если большой, то можно один. Но опять же, не нужно точно по рецепту, смотрите сами лучше по вкусу, по своему вкусу. Также нарезаем его кубиками. точно так же в наш салат и добавляем вместо зеленого горошка, как я и говорила, я беру чечевицу замоченную на ночь. Здесь примерно, если вам нужны пропорции, это сухой чечевицы, было 100 грамм. Сюда я положила майонез и перемешала весь салат. Получился вот такой красивый традиционный салат. Сейчас попробуем с вами еще украсить, чтобы было все красиво. Китайскую капусту кладем. Сейчас с Вами сделаем эксперимент. Накладываем салат оливье и переворачиваем. Получилось, в принципе, красиво. Чтобы еще украсить, я положу укроп. И можно еще добавить помидорку. Вот такой получился оливье. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!